<связывание> Еще нет, у нас уже добыток вообще прошло. А у нас осталось 10. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 6, 7, 8, семь, шесть, 5, 10, 11, 11, 12, <связано>